Всем привет, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы проверим, сможет ли человек с обеими сломанными руками проголосовать. Здравствуйте. Давайте, спасибо. спасибо. Так, где? Вот. Вот, да, вот здесь, да? Да. Так. Можете? Так, сейчас попробую. Ну, как-то так. Ну, да, хорошо. Угу, так. так. Ага. Получится? Ну я попробую, но не уверен. А как помочь? Если он здесь может поставить галочку, как ему помочь? Вот а мне обе руки. Сейчас поставим, подождите, Да, да конечно. Так, так уважаемые наблюдатели, обратите внимание, у нас пришел избиратель, который самостоятельно поставить галочки в бюллетене не может, поэтому ему будет оказана помощь вторым избирателям. Где вам так помогла? В театр. Упал неудачно на репетиции. Хорошо, что не на выступлении. Ничего себе. Uh -huh. Можно теперь вас на минуточку? Вы нам обещали помочь. Можно еще раз, пожалуйста, ваш паспорт, чтобы внести данные, Оказана помощь. Uh -huh. Это вот вы оказываете помощь молодому человеку. Можете с ним прийти в кабинку, он скажет, как можно. Uh -huh. Спасибо. Мне дали в руку бюллетенье Беру и ставлю крестик Я а голосую -а -а -а -а. <тёжи> Спасибо Спасибо. Спасибо вам огромное Да в театр да. я упал Да, на репетиции а я вот. угу. Просто возьмемся так на руки и все Acho que quer